Он везде и с нами везан, За тебя дого писал Запах мела, запах тела, Может быть и в этом деле Боем разорвал я тишину И ей готов вернуть сполна И пусть погибнет тишина На бой запах крови, запах мясо Он везде без две ляса За тебя.